Мы находимся на Лаганских островах, потому что наш бизнес нам это позволяет. Ребят, вы еще сомневаетесь? Мы не предлагаем вам работу. Мы покажем вам, как вы сможете начать свое собственное дело. Вы сможете делать этот бизнес без офисов, без залов презентаций, в прекрасном месте. Нажмите кнопку «Посетить Форсаж». Разберитесь, вникните, это займет из 5 минут вашего времени. Фасады. Фасады. Фасады.